Новинки сумок. Весна-лето 2022 года. Купи стильные сумочки Кроссбоди в интернет-магазине. Сумки российского производства от российских фабрик. Показываю сумочки фабрики Шанне, город Пенза, и фабрики Оливия, город Пенза. Длинный регулируемая ручка ремень. Дополнен крупный цепен. На задней стенке карман на молнии. На передней стенке поворотный замок. Сумка красивого серебристого цвета с розовым отливом. Вот такое донышко. Без подклада. Вот такой вход без каких-либо внутренних карманов и отделки. Эко-кожа двойная, поэтому подклад в этой сумке не требуется. Прежде чем присмотреть для себя красивую сумочку или даже сразу несколько сумочек, важно знать те топовые сумки, что будут на пике популярности и помогут создать безукорейный оффит для монниц в сезоне 2022-2023 года. Такая удивительная и неповторимая квадратная сумочка смотрится очень элегантно и аккуратно, делая ваш образ привлекательным и таким индивидуальным, Поворотный замок добавит шика. Цепочка однозначно будет интересно и выигрышно смотреться. Модные лучшие сумки сезона 2022-2023 года. Обратите внимание на жесткую форму в виде квадрата. Кроссбоди темно-мятного цвета. Очень проста и между тем лаконично смотрится. Один вход. Длинный и регулируемый ручка ремень. И карманы на передней и на задней стенке который входит рука. Модные сумочки выбирайте в нижних пастельных оттенках розового и голубого, белое или черное или комбинированная, что позволяет использовать большую цветовую гамму в гардеробе. Новинка фабрики оливии дополненная стильными застежками в отделкой, что придает сумочке элегантность. Выполнение в жесткой форме, в форме сундучка. Сумка выполнена в трех цветах. Белый, голубой и мята. На задней стенке карман на молнии. Поворотный замок позволяет легко, без труда открывать сумку. Сверху сумка закрывается дополнительно еще на молнию. Плюс длины регулируемый ремень на цепочке. Сзади кармана нет. Эта модель есть в сочетании бежевого материала, пудрового и светло-коричневого. И она закрывается сверху тоже на молнию. Везде, внизу под видео, есть описание в инфобоксе, где указаны размеры и С был канал Сумчатый Эксперт и я, Будянская Оксана. Здоровья вам и вашему семьям. Пока!